Всем привет! Сегодня я буду готовить жульен в булочки. В первую очередь я буду вытаскивать из булочки мякиш. Итак, я беру булочку, делаю сверху небольшой надрез. И начинаю оттуда выковыривать весь мякиш. Все, вот так вот я вытащил с булочки весь мякиш. Края аккуратно все прижму. Низ тоже немного прижму. Главное, чтобы булочка осталась целая. Все, вот так вот я ее Вычистил все булочка у меня готова. Так, ну вот, смотрите, я почистил все булочки. Вытащил с них весь мякиш. Вот они у меня 10 штук. Пусть лежат, ждут своей очереди. Дальше я сейчас начну нарезать грудку. Итак, куриное филе я порежу на меленькие кусочки. Дальше я буду нарезать грибы. Грибы я предварительно помыл, почистил, снял вот эту верхнюю кожицу. Потому что она, когда приготовишь, она чувствуется, она чуть-чуть жестче, чем сам гриб. Поэтому я ее снял. Грибы нарезаю на меленькие кусочки. Ну, как меленькие. Примерно вот так вот. Вы, конечно, можете нарезать так, вам, так как вам хочется. Вот я грудку порезал, грибы тоже порезал. Приступаю к обжариванию. Итак, грудку буду я обжаривать в казане. Так, масло мне нагрелось, все, я отправляю грудку в казан. Итак, пока у меня грудка обжаривается, я беру вторую сковородку, налью, налью сейчас туда немного масла и начну обжаривать грибы. И отправляю кусочек сливочного масла туда. Для чего я это сделал, потому что на одном сливочном масле грибы у меня будут гореть, а когда с растительным перемешку, как раз то будет само нормально. Грудка у меня начинает поджариваться. Еще пару минут и все, я выключу. Так, ну все, грудка у меня готова. В сковородку я отправляю грибы. я сразу немного посолю это я делаю для того чтобы они сразу дали сок Вот видите сразу, только посолил, сразу выделился соус грибов. Вот смотрите, вода потихоньку у меня начинает уже выпариваться. Так, ну вот, смотрите, у меня вода выпарилась. Теперь я отправляю в грибы лук. В прошлый раз, когда я готовил жульен в блинах, я добавлял сначала лук, потом грибы. Но в этот раз, что-то сегодня я зарапортовался и Загрузил сразу в сковородку грибы, забыл про лук. Ну ничего страшного, обжарим его после. Может быть даже будет вкуснее. Так, ну вот у меня лук немного обжарился. Дальше я отправляю сюда куриную грудку. Так, теперь у меня вот грудка, лук, грибы, все вместе, еще минут 10 будет обжариваться. Так, ну вот у меня начинка обжарилась, дальше я сюда отправляю сметану. После того, как я отправил туда сметану, я отправляю туда мелко порезанную зелень и сыр, потертый на крупной терке. Дальше я сейчас пробую все на соль. Немного подсолю. Ну и все, нагрев я плиты полностью выключаю. Начинка у меня готова. Дальше я беру булочки и начинаю наполнять их начинкой. как я наполнил булочку, я ее беру и накрываю плавленым сырком. Вот у меня булочка готова, отправляю я ее на противень. Так делаю с каждой булочкой. булочки мне не хватило плавленного сырка Но ничего страшного я положу сверху обычный тертый сыр Дальше я уже булочки с начинкой и накрытые сыром отправляю в духовку. Так ну вот, прошло у меня 15 минут, я буду доставать булочки с духовки. Ну все, давайте попробуем. Булочка сама твердая, запеченная, поджаренная. Давайте я разрежу. Вот так вот выглядит снутри булочка с жульеном. Уз просто восхитительный. Хрустящая булочка и начинка жульена. Это нечто. Друзья, советую вам приготовить такое блюдо. Улетит, просто вы даже не заметите. Всем пока!